всем привет дорогие друзья с вами канал криптошарк в этом видео расскажу про новую интересную монетку называется orix coin в общем что это у нас за монета для чего она создана как и скажем так пользоваться куда ее можно будет впихнуть как на этом можно будет заработать сейчас мы об этом как раз поговорим в общем это как у нас тут инвестиционная платформа намечается данная монета будет скажем так в обиходе в общем Тут небольшая, как видите, да, нарисована схема, как это работает. Купили вы монетку, потом берете эту монетку, даете вот этому вот Сантьяго с чемоданчиком. И, как говорится, потом вы своих денег уже не увидите. Ладно, пошутили, ну и проехали этот момент. В общем, выберете эти монеты и потом, скажем так, инвестируйте в стартап. В стартап, когда выиграет, скажем так... Взрывает, набирает, скажем так, обороты. Соответственно, и монета будет цениться. И тут, скажем так, такая запутанная схема, как это вообще будет все работать. но ну, по крайней мере, это работает. Ладно, этот момент мы пока упустим. Немножко пролетимся вниз по сайту. И посмотрим, скажем так, дорожную карту. По дорожной карте они еще вот запускают Cash ICO. На этом ICO-шки тоже можно будет заработать. Но это у нас, как говорится, вот видите, они как бы уже даже запустили третий квартал. В принципе, все, что они здесь обещали, не выпустили. Листины есть, биржи есть. Поэтому мы третий квартал пропускаем, идем на четвертый квартал. Вот должна запуститься, скажем так, инвестиционная платформа как раз когда монет начнет иметь хорошую стоимость, хорошую ценность, когда через эту монету будут, скажем так, проекты, стартапы собирать себе депозит, и депозит это пополняется с помощью данной монеты, как сейчас многие делают на, скажем так, на эфире, да, собирают, скажем так, деньги, ICO там разные, и потом начинает двигаться дальше. Посмотрим, как это будет выглядеть. Мне кажется, для начала это будут небольшие проекты, хотя команда здесь, скажем так, очень большая. И, как я посмотрел по людям, в принципе, у них бабки есть, поэтому они будут свои двигать идеи, будут развивать свой проект. Ну и второй портал квартал 2019 года, как видите, презентация будет. Посмотрим, что там выйдет с этого. Видите, Pre-ICO, ICO идет. Сюда мы, конечно, заглядывать сейчас пока не будем. Ну, тем не менее, можно будет инвестировать и в ICO, посмотреть, как там у нас он пойдет. А также технология. Как я хотел сказать, это был небольшой, скажем так, свап монеты, а именно нехило блокчейн. В общем, они монетку свапнули, и в принципе, получилось так неплохо. В общем, алгоритм у нас так и остается нехило. Время блока 120 секунд. Размер блока. Ну как видите, да, 10 мегабайт, всего 21 миллион монет. Нам а все равно, надо 10 тысяч монет. Как бы если он здесь рассказывать, углубляться в это не буду. Так как каждый может это зайти и сам все прочитать. Мы перейдем немного дальше. А именно, давайте посмотрим команду. Вот я говорил, что команда большая, да. Как видите, у нас здесь прям очень большая такая команда. Скажем, сразу видно, инвесторы есть хорошие, рабы. То есть тут бабок должно хватать. Ладно, здесь мы пока задерживаться не будем. Глянем еще немножко на ICO. -шку. То есть тут у них как проект в проекте. Для создания, скажем так, других проектов и стартапов. Вы можете со всей информацией ознакомиться. Но мы именно сейчас будем рассматривать OREX COIN. Поэтому идем мы дальше. Также темка есть на Bitcoin Talk. Статья здесь была опубликована 24 июля. Кому интересно, тут, скажем так, в версия, версии, меньше, чем на сайте. Ну, скажем так, кратко, но все понятно. Точно так же можете ознакомиться, кому интересно. Про белые бумаги я вообще не говорю, так как здесь это 100% есть. В общем, вся подробная информация о проекте находится, скажем так, в виде на Bitcoin Talk опять же мы выпускаем момент дальше и попадаем мы на мастернод онлайн вот сами пошли листеньки Coin. да У нас он есть на coin exchange souls exchange и цена довольно таки небольшая на данный момент 17 центов за монетку ну почти 18 центов Мастернода стоит 10 тысяч монет и кстати эти мастерноды многие скажем так дискорд каналы собирают именно в шары. как видите 293 ноды это такой проект, что можно инвестировать, скажем так, в долгосрок. А там после запуска стартапов, после ICO-шек, курс должен, наверное, взлететь довольно-таки неплохо. Поэтому, кому интересно, можете прикупить какую-нибудь там тысячу, две тысячи монет. Это так, образно сказано. Запустить шарит шар Пусть много. Пусть она, скажем так, копает, потихонечку приносит. А потом наступит момент, когда вы снимете хорошие деньги. В принципе, как по мне, ну, так оно и должно быть. Я ради интереса возьму немного, инвестирую там, буквально, я не знаю, там, тысячи, может быть, две монет шарит ноду. Посмотрим, как она у нас будет копать на протяжении года. Ну, опять же, потом рой должен уменьшиться, так как, скажем так, нод сети будет больше. Ну, в общем, посмотрим, сколько мы на этом сможем заработать. Также можем зайти на биржу. Я уже присмотрелся, сколько стоимость монеты. Можем, скажем так, прикупить монетку. Здесь многие покупают, многие продают. Курс довольно-таки нормальный. Так что здесь у нас как бы с этим все нормально. В общем, что я хотел сказать. Проект я вам подкинул. Идейка есть. Можете подумать. Если вам это интересно будет, закидывайте шарик. Так как все равно все-таки ноду покупать дорого. Но пока у меня вроде бы на этом все. Так что давайте, мужики, поддержите лайком, подписочкой на канал. Пишите свои вопросы в комментариях. Постараюсь там всем ответить, всем помочь. И, кстати, скоро же будет розыгрыш, будет на стриме. Так что все будет совсем скоро. А пока всем удачи, всем профита, всем пока.